В пищеварительной системе происходит переваривание пищи и всасывание питательных веществ в кровь. У хорошо известного вам дождевого червя пищеварительную систему формируют следующие органы. Рот, глотка, пищевод, зоб, мускулистый желудок, кишечник, анальное отверстие.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 Выделительная система выводит из организма вредные вещества, продукты его жизнедеятельности. У раков эту функцию выполняет пара зеленых желез, находящихся в передней части головогруди, а у насекомых особые выделительные трубочки, один конец которых открывается в кишечник, а другой слепо оканчивается в полости тела. Органы выделения рыб и других позвоночных животных – почки.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 Все части нашего организма, клетки, ткани, органы, системы органов, работают согласованно, как единое целое. Такая согласованность достигается прежде всего благодаря деятельности нервной системы. У гидры пресноводной она состоит из разбросанных по телу нервных клеток. У плоских червей планарий,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 которые выделяются специальными железами, составляющими эндокринную систему. Гормоны разносятся по организму кровью, их выделение контролируется нервной системой. Система органов размножения обеспечивает воспроизведение организмом себе подобных. Основной частью этой системы являются половые железы, яичники и семенники, в которых образуются половые клетки.